В этом видео я поделюсь с вами своим секретом выполнения аккуратного шва Американка. Перед вами очень тоненький батист. Я подворачиваю его на изнаночную сторону и отстрачиваю на 1 мм от края без закрепки. и утюжу. Далее я подрезаю припуск прямо до строчки. Мне помогают вот такие ножницы от Madeira, аппликационные ножницы, у них вот такое отлетное широкое крыло, благодаря которому удается не прорезать лишнего. После этого самая сложность в том, что теперь край необходимо подвернуть и также отстрочить на 0,1 от края. И для того, чтобы не закреплять булавками и не путаться в них, я использую вот такой вот клеевой маркер, который исчезает от воды, от прим. Аналог есть у Сью Лайн. Начало строчки я промазываю этим карандашом. И закрепляю подгибочку и только после этого начинаю строчку уже с закрепкой и отстрачиваем, прокладываем финальную строчку ровно в строчку предыдущего шва. И делаем финальное ВТО. Можно также застоять шов портновским утюжком. Вот что у меня получилось. Ровных строчек вам.